Не знал, здравствуйте. Так, да, никому не двигаться. Это ограбление. В общем, Аня, это твой отец. Ты Анна Борисовна, а это и есть тот э, самый Борис. Господи, <соспит> почему вы все такие трудные? У меня была смерть. <соспит> Мне кажется, что я видел его. Люшенька, ты живой? И какой он? Русский. Я так и знал. Борис, мы должны найти этого урода и убить. Пожалуйста, поговори с ним. Он умирает. Правда? Постоянно. Я отдам ей все деньги. А сам свалю навсегда. Артем! Дим, прикрой. Такого да, просто не может быть. Я чуть не умерла там. Я чуть не умерла там. Артем! Чем? А какой... Брайан Жилет. Меня из него чуть не убили. Да как и всех тут. Жизнь меня, Я не сосмеялся. Я, я стали что-пошлит. Если тебе человек, который пережил 90-е и говорит, что надо болеть, значит надо болеть.